Воздушно-десантные войска готовятся принять новейший зенитно-ракетный комплекс «Птицелов». Его испытания планируется завершить до конца текущего года, а в следующем — передать войскам первые серийные комплекты. Поступив на вооружение батарей зенитных ракетных полков, «Птицелов» станет самым мощным штатным средством ПВО воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий текущему состоянию и перспективам ПВВДВ посвящена статья ПВО для крылатой пехоты в февральском выпуске журнала Министерства обороны «Армейский сборник». В ней отмечается, что уже более 45 лет десантники используют спаренные скорострельные пушки калибра 23 мм, отличающиеся широким спектром практического применения. С помощью ЗУ-23-2 можно не только бороться с низколетящими воздушными объектами но и на дальности до двух километров поражать наземные цели, включая легкобронированные, а также живую силу противника на открытых участках местности и находящуюся за легкими укрытиями полевого типа. Помимо ствольных систем, подразделения ПВО-ВДВ вооружены переносными зенитными ракетными комплексами 9К333 Верба. Максимальная дальность стрельбы ПЗРК составляет 6 километров, высота поражения цели — 4 километра. Эти показатели даже немного выше, чем у самоходных ЗРК «Стрела 10» — 5,3,5 км соответственно, также имеющихся на вооружении десантников. Данный факт объясняется тем, что «Верба» поступает в ВДВ начиная с 2014 года, а базовую стрелу 10СВ приняли на вооружение ПВО сухопутных войск в далеком 1976 -м. С тех пор она прошла четыре последовательные модернизации, включая последнюю М4 «Н» в условиях современной России. В результате вероятность поражения воздушной цели повысилась в несколько раз при сохранении предельных значений по досягаемости, определяемых техническими характеристиками применяемых ЗРК типов самонаводящихся управляемых ракет. Первые ПЗРК «Верба» получили зенитчики 98-й воздушно-десантной дивизии. Важной особенностью поставок новой техники было то, что вместе с ракетами и пусковыми установками в состав поставочного комплекта также включались мобильная малогабаритная РЛС и автоматизированная система управления огнем АСУ, способные не только определять параметры целей, но и давать целеуказания на средства огневого поражения. Например, такие средства автоматизации, как Барнаул-Т, включают модуль разведки и управления десантируемой МРУДА. Он предназначен для оснащения батарейного командного пункта тактических воинских формирований противовоздушной обороны современными средствами автоматизации. Связи и обмена данными с целью обеспечения эффективности управления боевыми действиями зенитных средств подразделений ПВО, координации их действий, повышения мобильности и живучести при любых условиях боевой обстановки. Первые машины Мруды, входящие в состав единой системы управления в тактическом звене, поступили на вооружение подразделений ПВО ВДВ в 2018 году. Второй компонент подсистемы Барнаул-Т для десанта, модуль планирования. Машина МПД со станцией радиотехнической разведки позволяет обнаруживать и опознавать воздушные цели различного класса на дальности до 150 км. Выдавать информацию на нижестоящие пункты управления и огневые средства в автоматизированном режиме. В связке с ней работают машины управления командиров батареи взвода. Они могут работать не только с ПЗРК Верба ЗРК Стрела 10Н, но и перспективным комплексом птицелов. Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий. МРУД МПД из состава Косборна УТ выполнены на гусеничном шасси БТР, МДМ Ракушка, тогда как боевая машина ЗРК Птицы ЛОВ использует иную платформу, плавающий десантируемый БМТ-4ЭМ Садовница. Это боевая машина десанта массой 13,6 тонны с максимальной скоростью по шоссе 70 км в час, на плаву 10 км в час, поступает в ВДВ начиная с 2016 года. Самоходная зенитная ракетная установка на ее базе будет тяжелее, но ее масса не превысит 18 тонн, предельное значение для имеющихся парашютных систем. Важно понимать, что вес и габариты имеют важное значение при выборе вооружений, военной специальной техники, ВАЗ, для ВДВ. Определяющим фактором выступают возможности парка самолетов военно-транспортной авиации, используемой для транспортировки и выброски десанта. По этой причине не проходят такие комплексы ПВО, как Торы и БУК, созданные для ПВО сухопутных войск. Масса их боевых машин составляет порядка 30 тонн. То же самое можно утверждать применительно к зенитному ракетно-пушечному комплексу Тунгуска и так называемому межвидовому варианту зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» на шасси ГМ 352 1 см и платформе БМП-3. Рассматривая всю совокупность отечественных систем ПВО, следует помнить еще одно обстоятельство. Боевые машины ЗРК ТОР, Панцирь и БУК, имеют собственные радиолокационные станции, что делает их видимыми для средств радиотехнической разведки, РТР, противника и уязвимыми для его противорадиолокационных ракет. Гораздо большую степень скрытности в работе имеет базовая стрела-10СВ и ее модификации, разработки московского конструкторского бюро точного машиностроения им. Нашеера Нудельмана. С 2020 года входит в состав АО Концерн Фока Алмаз Антей. Живучесть на поле боя обеспечивается за счет использования только лишь пассивных средств обнаружения целей. В случае варианта исполнения стрела 10М3 боевые машины 9А34-3 и 9А35-3 используют оптический визир 9 ш с двумя каналами с переменными полем зрения 35 и 15 градусов и кратностью увеличения 1,8 и 3,75. С их помощью вертолет можно разглядеть и классифицировать на удалении до 80 километров. Боевые машины выполнены на шасси бронированного транспортера-тягача МТЛБ, собственная масса 10 тонн, грузоподъемность 1300 кг, но были также варианты на колесных БТР-60 или более поздних. Все эти платформы характеризуются как сравнительно легкие и компактные, обладающие высокой проходимостью и плавучестью, дающими защиту экипажа от поражения пулями и осколками. Подобная техника обеспечивает устойчивость системы подразделений ПВО в условиях комплексного огневого и радиоэлектронного ее подавления со стороны противника, позволяет ей вести эффективную борьбу с низколетящими самолетами, вертолетами и беспилотной авиатехникой противника. Часть строевых ЗРК Стрела-10 и М3 прошла модернизацию в вариант N. Первоначально, М4 способны вести прицельную стрельбу ночью по данным инфракрасной системы обнаружения. Согласно сообщениям информационных агентств, несколько десятков таких модернизированных комплексов переданы ВДВ. Другим направлением совершенствования был вариант «Стрела-10МЛ», буква «Л» указывает на использование технологии лазерного «Ц» или «Указания». Эта работа была анонсирована в 2008 году в выступлении на военно-научной конференции тогдашнего начальника войсковой противовоздушной обороны ВСРФ генерал-полковника Николая Фролова. Докладчик, в частности, сделал акцент на необходимости двухэтапной модернизации ЗРК Стрела-10 и М3 с целью создать новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия с лазерной системой наведения «Зурбагульник». «Зурбогульник». Он должен обладать способностью вести борьбу с современными типами высокоточных средств поражения в любое время суток. Согласно замыслу, новый комплекс комплектуется малогабаритными высокоэффективными «Зур» и пассивной инфракрасной станцией кругового обзора. Экспортный вариант данного комплекса известен под названием «Сосна». Он способен поражать такие цели, как беспилотные летательные аппараты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня. Опытный образец нового самоходного зенитного комплекса на шасси МТЛБ демонстрировался летом 2013 года. После испытаний и доработок комплекс приняли на вооружение ПВО сухопутных войск. Помимо основного исполнения разработчик также демонстрировал на различных выставках другие, в том числе на шасси БТР-82, впервые открыто показан на форуме «Армия-2021». Согласно утверждению разработчика, боевое отделение, выполненное в виде необитаемой вращающейся башни, можно устанавливать и на другие носители грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Так, специально для ВДВ создается ЗРК «Птицелов» с боевым модулем «Сосна» на платформе БМТ-4ЭМ. Новый ЗРК обеспечивает поражение целей не только на позициях, как стрела 10СВ, но и в движении. Боевая машина оснащается точной топонавигационной аппаратурой, радиостанцией, аппаратурой приема-передачи данных на батарейный пункт управления. Несет 12 малогабаритных зенитных ракет. Против четырех устрелы 10СВ и оснащена высокоточная оптика электронной системы управления, защищенная от помех. Система управления ЗРК полностью автоматизирована. Экипаж боевой машины два человека. Может применяться как в автономном режиме, так и в составе подразделения. Наиболее высокотехнологичным элементом нового комплекса является помехозащищенная оптика электронная система управления АОСУ. От ЗРК прошлого поколения Сосна отличается аппаратурой со сплошной диаграммой чувствительности. Подобные система способна детально разглядеть аэродинамические объекты на дальности до 30 км, включая малогабаритные средства поражения 8-10 км, провести их распознавание и классификацию. Оптика-электронная система Сосна самодостаточная, с необходимой номенклатурой информационных каналов, собственной системой стабилизации, автоматической системой наведения и цифровой вычислительной системой. Она обеспечивает обнаружение, автоматический захват, сопровождение, измерение угловых координат и дальности, а также наведение информационного поля лазерно-лучевого канала управления на цель в любое время суток в условиях действия организованных и естественных помех, в том числе на фоне облаков, местных предметов и линий горизонта. Функционирование в затрудненных метеоусловиях достигается применением высокочувствительного тепловизионного канала, малореагирующего на туман и дым. Зенитная управляемая ракета сосна Р. Бикалиберная 130 72 мм, состоит из маршевой ступени, снаряда и отделяемого твердо топливного молодымного двигателя на твердом топливе с небольшим временем работы, стартового ускорителя. Полетная масса 29-30 килограммов с транспортно-пусковым контейнером 39 42 килограмма поражение маневрирующей по курсу и высоте цели обеспечивается за счет точного отслеживания ее местоположения способности выполнять довороты с большими перегрузками до 40 единиц и применения специальных алгоритмов управления реализованных в бортовой электронно-вычислительной машине предельная дальность пуска 10 километров высота поражения воздушной цели 5 километров Максимальная скорость свыше 900 м сек. Система с узкими полями наведения обеспечивает высокую точность попадания, благодаря чему способна перехватывать самолеты, вертолеты, була, крылатые ракеты, управляемые бомбы и другие малогабаритные цели. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.